всем большой привет сегодня будем закрывать на зиму очень вкусное варенье из черешин без косточек варить это варенье как и любое другое лучше небольшими порциями так оно получается более густым список всего что нам понадобится и точное количество ингредиентов смотрите в описании под видео для начала удаляем из черешин косточки Пять способов как быстро удалить косточки из ягод подручными средствами можно посмотреть в подсказках, ссылка также есть в описании под видео. Затем очищенные черешни высыпаем небольшими порциями подходящую для варки посуду, заодно пересыпаем их сахаром, после чего все хорошо перемешиваем. Накрываем полотенцем и убираем на ночь в холодильник. По истечении времени черешни еще раз хорошо перемешиваем и отправляем на небольшой огонь. Очень важно, чтобы ягоды прогревались постепенно. Так как черешни выделяют мало сока, нужно следить, чтобы сахар не подгорел. Как только варенье закипит, добавляем в него лимонную кислоту, корицу, и хорошенько размешиваем после чего варим на медленном огне 10-15 минут при этом снимаем пену дальше разливаем варенье в горячем виде по стерильным банкам накрываем стерильными крышками закручиваем переворачиваем банки вверх дном хорошо укутываем и оставляем так остывать примерно на сутки вот и все